Веселые наездники скакали, мы скакали по солнечным долинам, мы по сказочным прарам и песню писем мы с волшебными словами о том, что с нами Сыглопами сражались, мы сражались Под нашими ударами драконы полегли И в замок по лестнице верёвочной Мы быстренько вскарабкались И всех принцесс спасли. у у О сказочных сокровищах мечтали мы, мечтали, искали их по свету. Развесились подарками, обелись, А дома в холодильнике Три тортика нашли.